Коллеги, добрый день еще раз всем, кто сегодня с нами. Время 11 часов. Сегодняшний вебинар посвящен гигасет линейке Pro, продуктовая линейка, модельный ряд и новинки, которые уже вышли и ожидают выхода в 2023 году. Сегодня вебинар проведет Петр Тюрин, руководитель корпоративных продаж, непосредственно сам гигасет на нашем вебинаре. Из первых уст услышим, что происходит в гигасете, какие новинки и что нам ждать в будущем. Но для начала хотел бы начать презентацию с компании IPMATIC. IPMATIC является дистрибьютором. Гигасет дистрибьюторством занимается с 2016 года. И за это время неоднократно мы достаивались наград от гигасета как лучший дистрибьютор по итогам года. Почему, собственно, вы, наши партнеры и другие партнеры выбираете IPMATIC? В первую очередь в этом году мы празднуем 15-летие. За этот большой срок, занимаясь рынком коммуникационных решений, мы заимели опыт и экспертные знания, благодаря вашим проектам в частности. Также «Айпематика» поддерживает ваши проекты, об этом Петр расскажет чуть позже в презентации о проектной политике. Также в компании PIMATIC есть ProSale-отдел, который занимается предпродажной деятельностью. Вы можете написать, обратиться к нам, мы сможем помочь, просчитать, подобрать модельный ряд и сделать максимум работы ваших проектов. Для знакомства с оборудованием у нас есть компания компании DemoFond, в котором присутствует весь модельный ряд и который мы выдаем в тестирование для вас и ваших заказчиков. Высокоуровневая техподдержка позволит ответить на какие-либо вопросы уже после продажи, после поставки, к примеру, при настройке оборудования. Также для распространения у нас есть маркетинговая поддержка, есть маркетинговые материалы. Мы проводим вебинары и презентации. Доступ к складским остаткам по разным регионам, в регионах нашего присутствия, поможет быстро получить оборудование. И буквально на днях сегодня-завтра мы заводим гигасет в наш B2B-портал, где вы можете ознакомиться с рекомендованными розничными ценами посмотреть наличие товара, ну и, собственно, модельный ряд. На этом у меня все, передаю слово Петру. Петр, приветствуем тебя. Эдик, большое спасибо за эту возможность выступить сегодня. Коллеги, всем спасибо за то, что нашли время сегодня присоединиться к нам. Я уверен, что будет интересно как для наших существующих партнеров, так и для будущих. Потому что сегодня я очень коротко расскажу о самой компании, о текущей ситуации, о том, как получилось так, что многие производители российский рынок покинули, а гигасет имеет до сих пор местный московский склад, осуществляет продажу оборотов, и продажу лицензий, расскажу о новинках 2023 года, которые уже находятся в нашем складе в Москве, которые можно заказывать и закладывать в проекты, расскажу о партнерской программе, то есть о том, что нужно сделать для того, чтобы стать нашим партнером и чего не нужно делать, чтобы им остаться, расскажу некоторые, наверное, самые популярные бизнес-кейсы, то есть мы их разберем, расскажу о том, в каких сферах бизнеса чаще всего требуется наше оборудование. Итак, предлагаю начать. Наверное, многие из вас, естественно, слышали о компании Гигасет, ну и также слышали о компании Сименс. На текущий момент можно, наверное, представить себе, что Гигасет это, это внук или правнук корпорации Сименс. На данный момент никакого отношения к компании Сименс нашей компании не имеет, за исключением одного очень тонкого, но очень важного момента. Дело в том, что при отсоединении Гигасет от головной структуры вместе с компанией в наше распоряжение перешла та фабрика, на которой наше оборудование производится. То есть Гигасет до сих пор производится и будет производиться в Германии, в городе Бохольд, это недалеко от Дюссельдорфа. Вот здесь в нашей истории пропущен один такой очень интересный, но тоже очень важный момент, а именно 2013 год, когда компанию Gigaset приобретает китайский холдинг под названием Golden. Там основные сферы направления бизнеса, то есть недвижимость, фуд и потребительская электроника. Соответственно, что мы имеем сейчас? Сделано в Германии, но компания, можно сказать, что в некоторой степени китайская, по крайней мере принадлежит китайскому холдингу. Собственно, вот так вот выглядит фабрика. Процесс производства оборудования на 99% у нас автоматизирован. Почему я говорю 99%? Потому что в случае, если машина отбраковывает по какой-то причине коробку с готовым продуктом, то человек уже эту коробку открывает и проверяет комплектацию. Ну, иногда такое случается, что даже машина дает сбой, может не положить, не знаю, там инструкцию, батарейку или еще что-нибудь. Собственно, вот само здание фабрики, производственный процесс, видите, людей практически нет, то есть их нет вообще, Это потому что все-таки работают преимущественно инженеры, которые запускают конвейер утром, отключают его вечером, ну и люди на, скажем так, на отбраковке. Для кого наша продукция? Дело в том, что что, наверное, стоит начать с того, что GIGASET в мире и в России представлен двумя основными направлениями. Первое направление – это профессиональная линейка микросотовых систем и IP-аппаратов, о которой мы сегодня как раз и поговорим. И второе направление, за счет чего, наверное, у нас наш бренд крайне популярен и в России, и в мире, и в Германии уж тем более, это потребительский сегмент. Потребительский сегмент, потребительская линейка, дект-аппаратов, аналоговых проводов, IP-телефонов, IP-дект-телефонов и аналоговых проводных телефонов. Собственно, наверное, имеет смысл переходить уже потихонечку к линейке. Здесь представлен весь наш модельный ряд, который существует на текущий момент заключением одного продукта, о котором скажу чуть позже. То есть есть решение для мелкого бизнеса, это синглсота, есть решение для бизнеса более крупного и который потенциально будет расти, это мини-микросотовая система, как мы ее называем, N670. N870 это, назовем ее, наверное, флагманом, потому что до 6000 базовых станций и до 25 тысяч абонентов можно объединить в единую сеть. Так для понимания, если кто-то не знаком с технологией DECT, что это вообще такое или что такое микросотовая системы, то можно сказать, что, наверное, проще всего аналогию провести с мобильной связью. Только если, говоря о мобильной связи, мы говорим в рамках страны, континента или всей планеты, когда базовые станции размещаются на столбах, и абонент с мобильным телефоном перемещается, и база автоматически его подцепляет, то есть его трубка подцепляется к одной базовой станции, а при перемещении переключается к следующей, то микросотовые системы принцип абсолютно тот же, но мы будем говорить уже в рамках какой-то компании, какой-то структуры, какого-то производства. Хотя на самом деле 8, 6 тысяч базовых станций, с учетом того, что ДЭК-сигнал распространяется в среднем на 50 метров внутри помещений и до 300 метров на открытом пространстве, при помощи 6 тысяч базовых станций можно объединить в единую сеть, наверное, небольшой город. Пока, к сожалению, таких проектов у нас не было, но самые крупные проекты включают уже себя, в себя несколько тысяч базовых станций. Это один из крупнейших российских тот продукт, который у нас переходит из предыдущей линейки, это микросотовая система N720, состоит она из двух элементов. Первый – это базовая станция N720IP. Второй элемент, который как раз раздает сигнал и размещается в помещении, второй элемент – это управление, или так называемый дект-менеджер N720DM. Он обязательно нужен в каждой инсталляции, он позволяет управлять системой, настраивать ее и так далее. Здесь есть небольшое ограничение, а именно 30 базовых станций максимум в системе, в одном кластере и до 100 беспроводных абонентов. В принципе, система доказала свою надежность и стабильность. Тысячи уже проектов реализованы были в России за 8-9 лет, которые мы занимаемся, с продвижением нашей, наших систем на российском рынке. Система очень интересная, подходит для абсолютно любого заказчика. У нее есть одно интересное преимущество, о котором расскажу чуть позже. Следующий продукт, о котором мы поговорим, это вот как раз уже новая линейка микросотовых систем N670, мини-микросота N870, полноценная микросотовая система. Ну, собственно, ключевые отличия указаны здесь. Я думаю, что по запросу мы можем поделиться моей презентацией, чтобы у вас всегда эта информация была под рукой, вам было удобно общаться с заказчиками и подсматривать эту подсказочку небольшую. Собственно, базовые станции выглядит вот таким образом. Есть порт для подключения либо блока питания, либо... Питание попоя, базы белого цвета, что означает, что крепятся они зачастую под потолком, либо в каких-то скрытых конструкциях. Но даже если инсталляция происходит на объекте, который уже возведен, где покрашены потолки, она будет практически незаметна на белом пространстве. А потолки у нас в России, по крайней мере, чаще всего все-таки белые. Питается, как я уже сказал, либо попоя, если современная инфраструктура, либо можно подключить ее к сети при помощи блока питания, достаточно удобно. Оба. Варианта находят свое применение в России. N670 это новый продукт, который мы начали продавать, по-моему, два года назад. Очень интересное решение для небольших компаний. Его главное преимущество заключается в том, что три базовые станции N670 можно объединить в одну систему без использования лицензии. То есть если у вас какой-то ваш заказчик является небольшим офисом стоматологии, отделением банка, то три базовые станции размещаются, объединяются в единую сеть и абонент, соответственно, переключаясь между базовыми станциями, перемещается по территории объекта до 20 абонентов можно повесить соответственно 8 параллельных вызовов и как это чаще всего бывает по нашей статистике которую мы уже достаточно давно собираем где-то примерное соотношение проводных и беспроводных абонентов где 80 на 20 по, по, по -по -по наверное. то есть 80% сотрудников, им не требуется беспроводная связь, они привязаны, скажем так, к своему рабочему месту, но тем не менее для менеджеров по продажам, для руководства функция блуждания, скажем так, по офису, она востребована. Поэтому N670 – это идеальное решение для компаний небольшого формата либо сетевых филиальных компаний. Собственно, об этом вот как раз я и говорил только что. Интересное решение причем при помощи лицензий в случае, например, если ваша компания растет или компания вашего заказчика растет, нет необходимости выбрасывать базовую станцию, как в случае, например, с сингл сотами, как нашими, так и конкурентскими, потому что они не расширяются, или а если расширяются, то при помощи только репитеров, то есть невозможно увеличить количество абонентов на системе. Накатывается лицензия на 670, она становится полноценной N870, ну а там уже 6 базовых станций и 25 тысяч абонентов. Наш флагман в линейке ингросотовых систем но, как я уже говорил, наверное, самое крупное, а теперь уже, наверное, точно самое крупное решение по микросотовым системам, которые официально поставляются в Россию на российском рынке с учетом ухода Большинство производителей американских и европейских кластеризуются. В одном кластере должно быть не более 60 базовых станций. Находят свое применение абсолютно везде. Но скорее рассматриваться, буду... рассматриваться будет крупными компаниями, у которых огромные производственные помещения, компаниями, занимающимися логистикой, автодилерами, автосервисами. Всего, что... Все везде, где требуется возможность перемещения по территории. Новая итерация 870 с направляемыми антеннами. Она будет у нас в этом году. Я думаю, что где-то к середине года, может быть, во второй половине года придет. Ее преимущество заключается в том, что у нее есть возможность как подключения сторонних антен так и использования текущих. То есть вы можете направить сигнал, если мы говорим, например, о трейд зоне автодилера, то она размещается возле окна и сигнал направляется в сторону зоны трейдин, то есть на открытый воздух, и там, скажем так, покрывается вся эта территория, тоже покрывается сигналом. Поговорим чуть-чуть об универсальности. Дело в том, что все наши продукты из линейки, о которых я сегодня говорю, они совместимы между собой. Мало того, что N670 при помощи лицензии можно апгрейдить до состояния N870, так еще и обе эти, скажем так, оба эти варианта можно объединить в одну систему. Ну, давайте разберем на примере банка, например, крупнейший российский банк тоже является нашим клиентом. У них есть, скажем так, офисы крупного формата, 200-300 несколько тысяч квадратных метров И есть небольшие отделения, в которых работают три-четыре-пять сотрудников. Всего это, это порядка, наверное, 17 тысяч отделений, насколько я помню. Соответственно, в небольших отделениях можно установить, как я уже говорил, до 3670 670 -х без лицензии. более крупных можно расположить 770. -х. Естественно, существует разница в цене. Рекомендованная цена на 670 у нас в районе 300 евро, на 870 690-680 евро. Не могу сказать точно. Можете запросить всю информацию дистрибьютора. Собственно, если компания, скажем так, неоднородная, то все системы объединяются в одну и работают. Если мы будем говорить о крупных проектах, то здесь возникают иногда сложности, а именно сложность с радиопокрытием. То есть, если мы говорим, например, про автодилеров, которые очень много, количество которых уже являются нашими клиентами, то проблемными зонами будут, наверное, стекла которые достаточно слабо пробиваются до сигналом. Соответственно, количество базовых станций увеличивается. Но для того, чтобы понять, где именно сигнал угасает, мы рекомендуем использовать наш чемодан. Он есть как у дистрибьютора, так и у меня. В случае, если комплект IP матики сейчас в полях, можете обратиться ко мне, и я вам его смогу предоставить. Проводится радиопланирование, понимаются сложные зоны, проблемные зоны. Вы при помощи этого комплекта можете определить спецификацию на объекте заказчика вещь очень полезная можете запрашивать новый продукт абсолютно будет у нас также наверное второй половине года возможно даже ближе ко второго половине Гигасет fusion это не совсем IP аппарат то есть это IP аппарат но еще и с функцией дек это что означает что на данный продукт можно повесить до по моему до 20 абонентов да и осуществлять 6 параллельных вызовов для кого это решение наверное для какой-то компании небольшой с небольшим количеством сотрудников Сотрудников, где секретарь, привязанный к своему рабочему месту, может, скажем так, отвечать по трубке, которая зафиксирована на телефоне, а менеджеры по продажам, например, либо логистике, перемещаясь по офису, остаются на связи. И теперь, наверное, имеет смысл поговорить о втором обязательном или необходимом элементе микросотовых систем. Это наши трубки. Исторически гигасет специализировался на дек-решениях, на дек-трубках. Линейка в потребительском сегменте насчитывает порядка 50 по-моему, моделей. Модельный ряд в профессиональной линейке несколько уже. Данная трубка перешла к нам также из предыдущего модельного ряда. Трубка крайне популярная среди российских пользователей, потому что мы ценим практичность преимущественно. Трубка защищена по стандарту IP65, то есть ее можно после смены помыть, если, например, ваш заказчик это автодилер, он масляными руками может ее брать а в конце смены он ее просто протирает либо водой, либо спиртовым раствором и ставит на зарядную станцию. Трубка крайне интересная, крайне бюджетная, и я уверен, что на текущий момент на рынке аналогичных по характеристикам и цене решений нет. У трубки есть фонарик. Часто спрашивают, а для чего вообще в трубке фонарик? Во-первых, это достаточно интересная строчка для технического задания. У конкурентов этого решения нет. Это раз. А второе, если говорить на практике, предположим, что автослесарь находится в смотровой яме. Там, естественно, есть какое-то освещение, но он выровнял ключ, либо болтик, либо что-то. Для того, чтобы мы себе подсветить без наших решений, соответственно, нужно снять перчатку, залезть в карман, достать смартфон. В любом случае его хотя бы чуть-чуть испачкать, включить фонарик и подсветить себе, либо иметь дополнительный фонарик всегда под рукой. С данной трубкой нажал одну кнопку, подсветил, болтик нашел, положил его куда нужно, поехал дальше. S700 – модель из новой продуктовой линейки, тоже уже есть на складе. Да, кстати, предыдущие трубки у нас огромное количество уже в Москве, поэтому можно заказывать, закладывать ее в проект. Продукт еще у нас будет, я думаю, год или два, не меньше. S700 – самая бюджетная трубка из новой линейки, ее рекомендованная розница порядка 140 евро. Есть Bluetooth, то есть можно подключить гарнитуру. Долго говорить о продукте начального сегмента, наверное, не имеет смысла. Тут все достаточно понятно. Новая итерация защищенной трубки R700, также с фонариком, также с Bluetooth, цветной дисплей, очень удобный аппарат в строгом немецком дизайне, который я уверен найдет своего покупателя в России, рекомендованная розница 180 евро, 190. Следующая это премиальная наша трубка, которая поможет выделить руководителя предприятия на фоне остальных сотрудников Софтать покрытие, также все предыдущие функции, о которых я говорил, очень приятный на ощупь, тоненький можно положить его в пиджак кармана во внутренние его даже не будет видно кстати образцы вы также можете запросить у дистрибьютора, съездить к ним и заказчику, потому что, ну, скажем так, я исторически вышел из потребительской электроники, я знаю, что touch and try это продает лучше любого селза. то есть, когда человек в руке подержал, ему уже нравится. А за вопрос дизайна, это, естественно, вопрос спорный, но, честно говоря, ни у кого вопросов не возникали, а если посмотреть на конкурентские решения, ну, конечно, видно, что сделано в Германии. На данном слайде здесь есть ссылочка, я рекомендую вам запросить ее у Эдуарда, либо у вашего СЛЗа за из -за пиматики, потому что там огромное количество информации, как технические по продуктам, так и фотографии продуктов, чтобы могли разместить их на вашем сайте. Совместимость э, с разными производителями. Дело в том, что Гигасет не производит АТС, но как говорили в фильме ДМБ, мы недуг превращая в подвиг. И здесь преимущество гигасет заключается в том, что мы совместимы с 99, опять-таки, процентами производителей АТС. Почему я оставляю процент? Потому что, возможно, сейчас где-нибудь в Китае ребята придумали новый АТС, с которым мы еще не тестировались. Скорее всего, мы будем и с ней совместимы. Структура нашего бизнеса, я думаю, понятна. Мы производители, у нас локальный склад есть в Москве. Доставка оборудования до дистрибьютора занимает... 3-4 дня это максимум, дело в том, что мы перешли на условия предоплаты, в текущих реалиях, скорее всего, это правило скоро отменится. Но, тем не менее, по логистике 3-4 дня, неделя максимум 2, и продукты уже находятся у вас в регионе, где бы вы находились. По партнерской программе, значит, мы сотрудничаем с компанией «Опиматика» уже очень давно, коллеги доказали свой уровень профессионализма, доказали свои компетенции и оказывают нам максимальную поддержку. Соответственно, если у вас какие-то вопросы существуют по технике, вы можете обращаться к ним, в случае, если они не справляются, коллеги из эпиматики переправляют им нам. Если наш технический директор, а такого пока еще не было, не справляется с решением вопроса, мы создаем тикет для наших немецких коллег, и они, соответственно, его решают. По коммерции. У нас существует несколько уровней авторизации партнеров. Могу сказать, что условия, которые мы даем, они крайне конкурентоспособны, а в текущих реалиях, так и, возможно, они, наверное, лучшие даже на российском рынке. Что мы просим наших партнеров? Мы просим их соблюдать рекомендованные розничные цены и регистрировать проекты. Ну, собственно, не думаю, что для кого-то здесь что-то новое будет, то есть мы колесо не изобретали. Вы получаете какую-то информацию от вашего партнера о том, что у него есть хотя бы малейший интерес в организации беспроводной связи а в своем офисе, вы сообщаете информацию о данном заказчике дистрибьютору. Дистрибьютор проверяет своей базе, если такой проект еще не зарегистрирован, он закрепляется за вами. Если уже существует, мы находим какое-то решение этого вопроса. Что мы даем со своей стороны? Естественно, мы можем разместить информацию о вашей компании на нашем сайте. У нас есть такой, так называемый, гигасет-локатор, по которому конечные заказчики, соответственно, могут вас найти. Это раз. Второе, у нас мои коллеги занимаются работой с заказчиками. С прямыми мы это называем прямыми, но по факту, по факту, они в любом случае закупаются через партнеров, потому что напрямую ни Гигасет, ни дистрибьюторы наше оборудование конечникам не продают. Что здесь еще можно добавить? Мы проводим подобного формата мероприятия. Конечные заказчики обращаются к нам с просьбой внедрить им оборудование. И, исходя из вашего статуса, мы, соответственно, передаем заказчиков вам вы уже дальше их ведете, мы, естественно, поддерживаем максимально. Если у вас есть в вашем портфолио или в вашем портфеле Клиенты, которые сомневаются, вы можете всегда пригласить либо сотрудников компании ap либо через них меня навстречу расскажем, покажем. Из первых уст это обычно все-таки полезнее бывает. Перейдем на рынок к применения. Вот те самые бизнес-кейсы, о которых я хотел поговорить. Уверен, что будет интересно. Я неоднократно говорил о том, что чаще всего 5 или 6 лет назад нашими клиентами становились станции технического обслуживания автодилера, автосервиса. Ну, понятно, да, я уже говорил о том, что есть защищенная трубка, после смены помыл ее, ее можно уронять, ронять хоть на бетонный пол, хоть куда. До двух метров мы гарантируем, что ничего с ней не произойдет. Кстати, наверное, самое время сказать по сервисе. Дело в том, что у нас в плане сервиса у нас такой своеобразный подход. У нас нет сервисных центров в России, потому что это не имеет экономического смысла. Держать им комплекты деталей, проводить обучение инженеров, иметь людей, которые разбираются в ремонте нашего оборудования, не имеет никакого смысла, потому что процент брака, он абсолютно минимален. Что мы делаем с продукцией, которая вышла из строя? Мы ее просто меняем. То есть если у заказчика сломалась базовая станция и даже трубка, вы просто сообщаете дистрибьютору, мы делаем горячую замену. Весь сервис проходит через меня, и вот за эти... Там, 8, наверное лет не было таких ситуаций когда у меня был перегруз то есть что я понимаю что пошел пошел брак то есть каждую базовую станцию списываю я лично отправляю ее заказчику если бы брак был большим я бы только этим и занимался количество базовых станций в полях уже идет на наверное даже десятки тысяч вопросы с этим не возникает вернемся к нашим заказчикам я говорил о том что поделюсь некоторой такой информации полезной по N720. Мы как производители, естественно, не рекомендуем использовать профессиональные базовые станции с потребительскими трубками. Но... Раз уж рынок об этом знает и часто меня об этом спрашивают, возможно повесить все-таки нашу консюмерскую трубку на профессиональные микросотовые системы. В этом случае, к сожалению, мы несем, не несем ответственность за стабильность работы системы, но благодаря наличию ГАПа в нашем оборудовании многие используют вот эту комбинацию профессиональной базовой станции и трубки. Мы это, естественно, оборачиваем в свою пользу, потому что те, кто занимается продажами, наверное, согласятся со мной, что самый частый вопрос, который нам задают, а можно подешевле? И вот в случае с гигасет, да, можно. Почему? Потому что в полях находятся десятки или даже, может быть, уже сотни тысяч э, трубок гигасет, которые обычно IT-специалисты, и уж тем более коммерческие директора, не хотели бы или даже не разрешают выбрасывать. При использовании наше оборудование, если у заказчика есть уже наши трубки, преимущество гигасет в том, что можно перейти на, с аналога на IP в два этапа. На первом этапе у клиента сохраняются его трубки, размещаются в автосалоне, не знаю, там рекреационном комплексе, в больнице или где-то, остаются трубки, размещаются базовые станции. На втором этапе консюмерские трубки или потребительские трубки заменяются уже на линейку профессиональных. Это помогает нам всем. Почему? Потому что это сильно не бьет по бюджету. Переход с аналога на IP можно осуществить в два этапа. Ну, я думаю, здесь все достаточно понятно. Я уже говорил о чемоданчике радиопланирования и о нашем пожелании использовать его. Почему? Потому что есть объекты очень такой странные, знаете, или очень своеобразной формы. Плюс лестничные пролеты, на которых зачастую заказчики тоже хотели бы иметь дех да, сигнал, то есть выйти, поговорить о чем-то своем на лестничном пролете. Ну, я думаю, что каждый из нас с этим сталкивался. Поэтому, так как э, они зачастую выполнены из железобетона, то сигнал там, конечно же, будет слабый, если не разместить там базовую станцию. Но для того, чтобы это понять, предлагаю все-таки использовать чемоданчик радиопланирования, чтобы как раз вот для, чтобы, для того, чтобы выявить вот эти вот мертвые зоны или зону угасания сигнала. Также среди наших заказчиков уже огромное количество сетевых, я не буду их называть, я думаю, что в каждом регионе есть компания, которая уже использует наше оборудование. По запросу можете связаться либо с Эдуардом, либо со мной, я могу подсказать, где уже используется оборудование. И зачастую мы все с вами, особенно IT-специалисты, любят, скажем так, поделиться друг с другом мнением и принять решение в сторону нашего бренда, если у соседа уже это реализовано. Собственно, это такой дополнительный sales point. Мы ведем статистику всех реализованных проектов, нареканий у нас не было, поэтому даже такую информацию мы иногда можно предоставить по запросу. Крупные автосервисы, знаете, как это часто бывает, на выезде из города на какой-то федеральной трассе, которая в город входит, вдоль нее располагаются автосалоны. Они идут редком ря, разных бендеров. Вот по моей статистике или по моей практике уже даже можно сказать, что зачастую все они принадлежат одной компании. То есть какой-то холдинг региональный, владеет этой сеть автосалонов, и сотрудники этих автосалонов, они тоже перемещаются между ними. С нашими решениями это достаточно просто, потому что есть можно покрыть и трейдин-зону, можно покрыть и территорию между автосалонами и внутри автосалона. Соответственно, здесь большой позитив. Также бывают ситуации, когда два автодилера уже открыты, а третий только еще строится или будет открыт в следующем году. С помощью микросотовых систем можно планомерно вводить все объекты в эксплуатацию. Ну, Сетевым сетевом я уже говорил. Самые крупные, они, наверное, все-таки Москва и Санкт-Петербург. Порядка 100 автосалонов. С ними мы уже сотрудничаем, но если у вас есть связь или общение, или уже опыт поставки в них, пожалуйста, регистрируйте проекты. Будем вам содействовать вообще. Я уже говорил о том, что у нас есть и потребительская линейка в России. Позитив здесь в том, что под нужды заказчика, под его формат, можно подорвать абсолютно любое решение. Минимальная спецификация на оборудовании Гигасет консюмерском, составляет не знаю, там 10, 15, 20 тысяч рублей. Текущие наши топовые проекты уже измеряются суммами сотни тысяч евро. Все зависит, конечно, от заказчика. Второе, самое, наверное, популярное направление или сфера применения нашего оборудования, ну, благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшими маркетплейсами, с крупнейшим, наверное, маркетплейсом, потребность их заключает в том, чтобы сотрудники склада или, не знаю, там службы безопасности могли беспрепятственно перемещаться по всей территории этого объекта, самый крупный на текущий момент складской комплекс, на котором используется оборудование Гигасет, его площадь, площадь составляет порядка 300 тысяч квадратных метров, то есть, создано несколько кластеров на территории этого РЦ распределительного центра, и, соответственно, сотрудник. Или там особенно кладовщик или грузчик ему не нужно каждый раз ходить знаю, там, к своему руководителю чтобы понять какая следующая задача он из любой точки распределительного центра может его набрать понять какая палета в данный момент нужно какому выходу ее подвести ну что собственно выливается в экономию большого количества времени опять-таки скажу по своему по своему опыту я к сожалению все еще курильщик перекуры людям нужны неважно сигаретами или без них но значит если человек нужен перерыв он может также выйти на улицу и при этом оставаться на связи. То есть, его для руководителя его всегда можно дотянуться, а для него он всегда значит, может понять, какая у него следующая задача. Собственно, результатом нашей деятельности, надеюсь, будут вот эти вот улыбающиеся люди в касках, которые на электрокарах, или как это называется, под погрузчиках или пешком перемещаются по складам. Зачастую на складах базовые станции размещаются прям потолком под, под потолком. За счет этого. Так, площадь дек покрытия увеличивается максимально но опять-таки я рекомендую делать радиопланирование потому что иногда экранируют стеллажи которые часто сделаны из металла и это такой скажем так может создать некоторые сложности при составлении спецификации то есть и уже при, при внедрении скажем так если вы там на глаз просчитали что 30 метров должно быть до следующей базовой станции не всегда это просто так сделать и оборудование работающее или стеллажи могут экранировать и создавать тем самым мертвые зоны, Поэтому в таких объектах лучше, конечно, пользоваться чемоданчиком, дабы сэкономить количество базовых станций для заказчика и максимально избежать вот этих вот зон с провалом. Розничная торговля, это, наверное, в первую очередь будет разговор о фуд-ритейле, то есть о продуктовом ритейле, таких компаниях, как лента, которые уже тоже является нашим клиентом, о DIY-ритейле то есть Леруа, Мерлен и так далее, если кто -то торгует мебелью, розница крупного формата. Площадь их э, торговых точек составляет где-то в среднем 2 на до 10-15 тысяч квадратных метров, и проблемными двумя зонами являются зона погрузка-выгрузки, там же, где находятся обычные холодильное оборудование, и предкассовая зона, где количество абонентов э, в пиковые моменты, бывает достаточно большим. Также места большого скопления людей во время, например, обеденного перерыва, это столовая, да, тоже... Нужно этот момент учитывать. То есть мы иногда рекомендуем даже разместить две базовые станции неподалеку друг от друга, потому что есть определенные ограничения на количество абонентов на одну базовую станцию. Но это уже детали, о которых могу рассказать индивидуально в частном порядке. Преимущество, опять-таки, гигасет здесь в том, что в торговых залах зачастую пол мраморный. И вы представляете, или кайф... да, мраморный скорее. Если на него падает обычная незащищенная трубка, то как минимум она рассыпется. Если использовать R700 и R650, то там есть специальный сзади винт, который даже в случае падения не позволяет аппарату распасться на детали. То есть он как был единым целым куском, так и остается. Плюс еще в зоне погрузки-выгрузки, холодильного оборудования и подвоза товаров зачастую они неотапливаемые, Ну или как минимум там открываются большие, большие ворота и, соответственно, в них достаточно свежо. До плюс пяти работают э, наши трубки, так что здесь тоже вопрос закрывается. Небольшой розничный магазин или формат магазинов у дома. Вот я здесь внизу говорю о том, что здесь можно даже зачастую обойтись э, нашим потребительским сегментом, который расширя... расширяется при помощи репитера естественно интереснее конечно везде установить микросотовую систему потому что потребительский рынок скажу откровенно у нас отпущен никто ни зачем не следит, цена свободная ну а там где свободная цена там соответственно и нет и заработка В профессиональных микросотовых системах естественно все у нас иначе производственники они не будут сильно отличаться от людей ли то есть компании занимающихся логистикой и транспортными услугами единственное что здесь бывает часто достаточно это какой-то кпп на который приезжают фуры товаром для загрузки и выгрузки и сотруднику службы безопасности вместо того чтобы каждый раз ходить в центральный офис и получать списки вот тех компаний которые то есть тех автомобилей и госномеров, которые должны приехать, гораздо быстрее увидел, подошла фура, набрал на КПП, то есть, или там руководителю, уточнил, та ли это машина или нет, можно ее запускать или нет, ну и, соответственно, эту операцию провернул гораздо быстрее, нежели пешком перемещаясь. Опять-таки, наши трубки защищенные особенно помогают, помогают сохранить связь, даже в достаточно таких сложных условиях, когда, ну, предположим, какой-нибудь мукомольный завод, на котором постоянно пыль, взвесь. В воздухе, собственно, защищенной трубкой она помогает этих всех моментов избежать, и то есть ее использование. Все то же самое здесь навряд ли что-то будет новое. Поделюсь обязательно всеми этими данными. Там почитайте. Сейчас не будем наверное, тратить время. Я уже говорил, то, что одним из наших крупнейших также заказчиков является российский крупнейший банк, причем. Я думаю, что для них идеально подойдет это, это новое решение. Гигасет Фьюжен, секретарь, либо человек, который первый встречает клиента, привязан к рабочему месту. Руководитель, перемещаясь по офису со своей там, премиальной трубкой, а создает определенный имидж заведения. В всегда на связи остается. Также подойдут, наверное, здесь и синглсотовые, или мини-микросотовые, правильно сказать, система N670, как я уже говорил, до трех базовых станций можно объединить в одну систему и покрыть любую территорию. То направление, которое получает сейчас по-прежнему, то есть получает после ковида большие инвестиции, это здравоохранение, образование, наука. Я объединяю все три на один слайд. Просто по той причине, что их, скажем так, территория крайне похожа. То есть, если мы представим себе центральную районную больницу в крупном городе или студенческий городок, то он из обычно представляет центральное здание, несколько корпусов, общежитие, например. но ну, В случае больницы это несколько корпусов. Врачи очень часто по моей практике перемещаются между зданиями для того чтобы создать дек территорию полностью покрытую сигналом рекомендуем использовать n870 е с направляемыми антеннами либо есть еще одно у нас решение также мы запартнерились на уровне штаб-квартиры с одним производителем термобоксов базовая станция размещается внутри он абсолютно прозрачен ну естественно есть определенное угасание сигнала его можно покрасить абсолютно любой цвет и если мы говорим о например какой-нибудь частной резиденции даче и так далее и так далее ее можно покрасить в цвет под дерево и она даже не будет видна при этом сотрудники безопасности или там уборщики могут перемещаться оставаясь на связи то же самое касается и сферы гостеприимства мы наверное все бывали в загородных санаториях где и центральные здания и где можно арендовать коттедж и вот находясь собственно на отдыхе в таком коттедже ну, предположим вы неправильно рассчитали количество пива, которое вы хотели бы выпить на выходных, либо вам потребовались дрова. Но, собственно, не нужно там звонить на мобильный телефон в все все заказывать, потому что в таких местах иногда бывает, что и не работает и мобильная связь. Поэтому, если расположить трубки и микросотовые системы внутри этих коттеджиков, то это может повысить средний чек отдыхающего гостя. Но это уже если говорить о, скажем так, как можно на нашем оборудовании еще и зарабатывать самому конечному заказчику. Мы приближаемся к концу, коллеги, этой презентации, по крайней мере. Если у вас есть какие-то вопросы, я сейчас их почитаю. Да, стандарт ГАП у нас есть, AML. <laughs> Alarming МЕССЕНДЖИНГ, да, нет, не совсем, <laughs> не совсем, это, это как раз alarming МЕССЕНДЖИНГ location. да, эта вещь у нас будет реализована, кстати, если вы являетесь оператором связи, мы бы хотели с вами встретиться, потому что сейчас мы как раз находимся в стадии подбора партнеров, которые будут нам эту услугу оказывать, это уже, так скажем, эта возможность уже реализована в наших базовых станциях N870, в наших трубках. Найдет это применение, естественно, в больнице, например, когда Человек упал, да, или выпал с кровати, или у него просто трубка упала, врач поймет, что что-то идет не так, и, соответственно, сможет оперативно туда отправиться и оказать необходимую помощь. Часто бывает такое, что сотрудник склада шел по складу, тут его отвлекли, он положил трубку, а через час он уже понятия не имеет, где она находится. Это тоже может быть полезно. То есть это дополнительные сервисы по теме сотрудничества с ними. Я предлагаю вам связываться через, опять-таки, дистрибьютора, обсудим, посмотрим, как там здесь поработать но сама опция это она уже реализована в наших базовых станций то есть они к этому готовы собственно последний слайд мои контакты контакты эдуарда я предлагаю держать там себя все-таки через дистрибьютора так будет всем нам удобнее и не займет сильно времени больше нежели общение напрямую потому что коллеги как я уже говорил в тематике отличаются своей оперативностью то что приходит им если они отвечают сами то соответственно, отвечают сами. Если требуется поддержка вендора, не больше 10 минут обычно занимает пересылка письма. Коллеги, всем огромное спасибо. Надеюсь, что было полезно, понятно. На этом все. Спасибо, Педор. Все было информативно, просто супер. Если у вас сейчас не будет вопросов, они у вас всплывут чуть попозже, контакты вы видите, пишите, звоните, поможем чем сможем, как говорится. Так, здесь, спасибо. Сейчас, одну секундочку, Эдуард, есть какие трубки беспроводные получаются, берутые для опасных. Знаете, у нас нет линейки трубок взрывозащищенных, но тем не менее R650 и R700 – две трубки в линейке, которые по стандарту IP65 защищены, то есть по факту IP65 – это можно стоять под душем, там что-то ширина струи, Должна быть больше чем что-то и там не больше двух минут ну, в общем навряд ли мы будем разговаривать под душу ну и тем более под водой поэтому Самое главное преимущество защищенных трубок в том, что их можно помыть, протереть спиртом. Да, вся линейка у нас защищена от стирания и обработана специальным материалом, который можно в свою очередь также обрабатывать спиртосодержащими антибактериальными средствами. В медицине, кстати, популярны, кстати, а очень они спрашивают часто об этом. Да, Павел, я еще хотел бы добавить, что касается офисов, нужно исходить от потребностей. Да, в основном в офисе ставят проводные аппараты и используют мобильный телефон, но Проводные аппараты ограничивают, нет возможности перемещаться по офису да, с трубкой беспроводной и оставаться на связи. А мобила – это инструмент, который полностью исключается из системы телефонии, то есть в идеале, конечно, иметь телефонию, интегрированную с CRM-системами. Если мы используем мобилу, то здесь уже начинаются минусы. Нет возможности записывать разговоров, иметь статистику углубленную, интеграции с CRM-систем, мобила просто может сесть, ее могут унести домой. Вот. То есть такие вещи при использовании мобильных телефонов, конечно, это большой минус. Поэтому и в офисе можно использовать беспроводные Трубки, которые работают на весь офис благодаря роумингу и хондолеру. Да, я хочу добавить, наверное, это против самого себя, я скажу. Но, естественно, у DECT решения есть конкуренция со стороны Wi-Fi-телефонов. По-моему, ни одного уже производителя на российском рынке не осталось. То их дело, они все ушли. Но недостаток Wi-Fi-телефонов, дело в том, что если вы посмотрите на их информационные листы, они не указывают количество. Часов, которые можете провести без подзарядки. Дело в том, что Wi-Fi телефоны очень сильно быстро сажают батарейку, это раз, а второе, они создают нагрузку на Wi-Fi точки. Это их главный недостаток. Есть рации, да, но надо не забывать, что с рацией мы теряем конфиденциальность. Раз, во-вторых, все вот это знают, такой шш шипение рации ну опять-таки огромную территорию при помощи них не покрыть мобильные телефоны как эдуард правильно уже сказал во первых вы выпадаете из бизнес-среды это раз второе это к сожалению это реальность Сотрудники берут мобильный телефон, уходят с ним домой, потом говорят, ой, знаете, я его потерял. Ну, а там дальше он уже оказывается на Авито. Дек-трубка в этом случае, наверное, не совсем подойдет. Она такой популярности не пользуется. Ну, плюс их колят. Дешевый смартфон будет тормозить. Дорогой смартфон ударит сильно по бюджету. Поэтому вот как-то так. На этом, наверное, все, коллеги. Еще раз вам спасибо. Желаю хороших продаж. Мы будем на связи. Все, коллеги. Всем удачного дня. До свидания. Спасибо.